Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы, по крайней мере, оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в участковых избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени, — сказала Ермошина. Она пояснила, что членов УИК вечером на участках будет меньше в силу того, что часть из них уедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому. Она напомнила, что в 8 вечера избирательные участки закроются. В этой связи она призвала граждан не тянуть с голосованием и делать это в разумное время, утреннее и дневное.